Добрый день дорогие друзья, и это вторая часть видео про Павловни, которую я оставил и не высадил в прошлом году в открытый грунт, либо как я высаживал 7-литровые горшки. Первую часть видео вы можете посмотреть по ссылке в описании, либо здесь подсказка появится в левом верхнем углу. Перейти и посмотреть, как я делился. А в этом видео я хочу с вами вам показать, каким образом я буду срезать э, половни так называемый технический срез сделать и оставлять уже основной э, э, стебель, который сейчас вот максимально большой развивается растет остальные я просто буду удалять это э, такой как бы вводный экскурс в технический срез но более подробное видео про технический срез я буду снимать и рассказывать весной а этот как бы такой промежуточный этап поделиться и показать как я это буду здесь делать то есть здесь вот на этих скажем так экспериментальных образцах я это покажу что ж, сейчас я перемещу камеру поближе, чтобы вам было видно и мы начнем ну, вот я показываю поближе на этих трех экземплярах Павловни я буду показывать вот здесь один из них, у него уже начали развиваться вот это вот тот, который у нас в прошлом году. А развитие этого года это вот один, два, и здесь в данном случае три. Здесь вот выбор очевиден, вот этот самый мощный и очень хорошо развивается. Его я и оставлю. А вот эти вот остальные два. Я их просто сейчас отрежу. я уберу вот эту вот листву прошлого года. Вот. И да, он, конечно, не очень удачно зашел. Здесь не по центру горшочка, но это стаканчик, точнее, это не критично. Я беру просто обычные ножницы, здесь в данном случае не требуется. И здесь вот как бы на высоте вот там буквально не знаю, меньше сантиметра. Я думаю, видно, я срежу его. Так вот. И этот также самое. То есть я вот их убираю. Они нам уже больше не потребуются. И остаются вот два таких вот пенечка. По идее, чтобы каких-либо заражений не было, их нужно обработать. Но я в данном случае здесь сейчас обрабатывать их не буду. Ну и вот он, этот старый, скажем так, но он совсем не старый. И он вот видно, что он тоже живой. Я его тоже сейчас срежу, чтобы он не проснулся да, и не начал расти. Вот тоже на этом же состоянии. То есть примерно вот так беру, срезаю. Достаточно пухлый уже, одеревеневший. Такой. вот и все таким образом производится технический срез Ну, здесь в данном случае это в стаканчиках это неполноценное дерево и вот остается вот один самый сильный который дальше начнет расти развиваться. и развиваться здесь мы делаем то же самое здесь у нас виден только вот раз и два здесь в принципе выбор очевиден да то есть ну и третий который прошла год я уберу здесь эти листья прошлого года и делаю в принципе то же самое. Срезаю вот швогодний, который скажу к слову он живой. То есть он просто, видимо, даст рост чуть позже, что он живой. Ну, и вот этот вот маленький я тоже срезаю. Убираю. И оставляю вот в таком виде. Да, здесь, конечно, вот, листья немножечко уже это, землю надо дезинфицировать. Ну и вот еще один. У него листь, листочки э, посветлели. Видимо, тоже питания не хватает. Но это я это экспериментальная вся поболня. Она как, не планировалась там как-то серьезно высаживаться где-то для чего-то. Поэтому я ее в качестве эксперимента выращиваю и показываю. Ну, возможно, конечно, высажу где-то. Где-нибудь воткну. Посмотрим, что с ней будет. И так же самое я это здесь делаю. То есть беру, так, убираю, один, и здесь убираю второй. Вот так. И вот старое листво тоже нужно убрать. Вот в таком виде и они дальше начнут расти и развиваться. В принципе, <сосит> полунья достаточно видно хорошо растет. Э, питания ей хватает. Ну вот единственное, что в этом здесь можно будет подкормить какими-то удобрениями. По остальным, сейчас покажу немножко сдвину, по остальным из тех, которые у меня здесь оставались, да, можно видеть, вот здесь есть вот такие же, вот, которые я сейчас обрезал, более-менее активно начали развиваться. Да, эти, эти штуки. А есть те, которые. Сейчас, ладно, это осталось А есть те, которые вот они.. Я не вижу пока здесь новых побегов. То есть вот он стоит. Новых побегов у него пока не видно. Ну, возможно, они появятся позже, возможно, начнет развиваться вот этот вот. Ну, я сейчас пока ничего не буду делать за ним, наблюдать просто. Здесь вот то же самое, пока не наблюдается новых каких-то. Старый какой-то вот подсохший листочек один тут присутствует, да? Здесь понятно. Здесь то же самое, вот в этом такая же ситуация. То есть новых нет, старый вот в таком состоянии тоже что-то вот ему не нравится. подсыхает листья, нужно видимо обработку провести вот ну остальные это в принципе картина не сильно отличается от тех что я показывал вот такая сейчас ситуация о Павловне оставленной мною стаканчиков ну а на этом все если вам понравилось это видео ставьте лайки если у вас есть какие-то вопросы пишите их в комментариях если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь на канал, на нем будет очень много интересного. Скорее всего, я и дальше буду показывать, как я буду высаживать либо в, дальше в тару побольше, либо в, уже в открытый непосредственно грунт. Ну, скорее всего, будет промежуточная пересадка в 7-литровой горшочке дальше смотреть, анализировать. Я буду смотреть, анализировать, как они дальше растут и развиваются. Вот именно эти деревья, потому что интересно, как они... После технического среза в маленьких стаканчиках, в маленьком объеме будут расти и развиваться. Но у них в любом случае сейчас есть фора перед теми, которые я буду выращивать в семенах и которые еще даже пока на данный момент на съемку 2 февраля еще даже я не высаживал. Примерно может через 3-4 дня я буду уже делать сеять семена на, на выращивание. Да? У них в любом случае будет фора. И возможно, что им потребуется промежуточная пересадка через пару месяцев, потому что иначе они уже перерастут эти стаканчики, корни, как в прошлом году у меня получилось, чуть ли не вылезали из стаканчиков. Не выбрыгивали, облили все здесь полностью, весь стаканчик корневой системы и высасывали стаканчик буквально там, не знаю, за пару дней весь досухо. Да, ну и это вот все. До встречи в новых видео на канале. Пока.